Кто понимает что 100 рублей э, ну, можно это не такие большие деньги что можно их и потратить ну как, как вот знаете у кого 100 рублей разлетаются Ну, кто каждый день тратит 100 рублей не знаю на что есть такие если да поставьте в чате мне единицу я заново начну отчет как новую тему я пренебрегаю наверное копейка рубль бережет да ага. вот смотрите а если 100 рублей брать, Вот Людмила умная, продуманная уже, наверное, слышала мои занятия в этот, по рассылке. А если 100 рублей брать и ежедневно откладывать, хотя бы на депозит, то в месяц это будет 3000 рублей. И чем раньше вы начнете это делать, тем раньше у вас будет создаваться капитал. Фактически ваш, который вам позволит безбедно существовать в будущем. Вот в моем примере в столбике слева просто ставка шесть с половиной годовых по депозиту на 23 года если просто 100 рублей в день откладывать капитализировать их каждый ну, под шесть с половиной то они вам э, принесут миллион девятьсот пятьдесят шесть в будущем. А если мы с вами во второй ступени, когда уже будем проходить инвестиционные инструменты, будем откладывать соответственно на инвестиции эти же самые там, 100 рублей уже по 10 годовых, то они вам через 23 года уже будут приносить 3 миллиона. То есть фактически всего лишь 100 рублей могут изменить качество вашей жизни существенно. 3000 в месяц, я думаю, что не каждый даже, ну 100 рублей в день так точно не все замечают. 3000 в месяц, его можно отложить разом, можно э, каждый день по 100, знаете, так проснулся утре, утренний ритуал, чашечку кофе выпил и 100 рублей пополнил себе счет в банке. Все средства вложены, то есть мы считаем, что это все средства мы вкладываем, постепенно пополняем, пополняем. То есть здесь важна регулярность. По Пополнение Чем больше Чем регулярно пополняем По 3000 ежемесячно В год это 36 тысяч И вот пожалуйста 6,5 То есть на большом Чем раньше начинаем Тем больше зарабатываем Чем раньше начнем тем больше капитал у нас будет Этот момент понятен Поставьте пожалуйста в чате Двойку Инна, так а вот как раз таки, чем не, не тратить именно потому, что это же ваше будущее, ну, то есть думать, а что важнее, сколько у вас реальных активов, сколько у вас пассивов, да, вот смотреть на свою таблицу капитализации. Кроме этого, вы же можете использовать э, вот эти деньги, ну, помимо вот этих 100 рублей, еще дополнительные инструменты создания личного капитала. То есть чем раньше мы начинаем создавать личный капитал, тем нам легче, тем нам проще в будущем жить. Э, как, помимо того, что откладываем 100 рублей каждый день. Сэкономили, отложили, как будто бы их потратили. Э, как у меня это было, мы с мужем выбрали детям шапки зимние, в магазине все понравилось, все отлично, сидят прекрасно, размер посмотрели. Я залезла в интернет-магазин и увидела, что каждая шапка на 300 рублей дешевле, то есть в сумме 600 рублей. Мы поблагодарили продавца и заказали через интернет-магазин, а 600 рублей я сразу отложила на свой капитал. То есть я сделала так, как будто бы я их потратила. Там, это можно использовать ну, в любых ситуациях, вы нашли какую-то вам нужно что-то было купить. вы нашли ну не знаю, вот коляску например, кроватку, вы нашли за одну цену, а потом на авито нашли дешевле такого же качества той же марки. Отложите сэкономленные деньги, Если у вас изначально бюджет на эту покупку был выделен иначе. И таким образом у вас капитал будет увеличиваться. Ну и, конечно же, самое главное, откладывать 3-5% с любых ваших доходов. Особенно это касается предпринимателей, у которых деньги перепутаны. Установили себе зарплату, сразу отложили на капитал. Пришли какие-то внеплановые деньги, там лучше сработали в этом месяце, еще какую-то премию получили, сразу отложили на капитал очень часто говорят в литературе что 10 процентов надо откладывать друзья мои хотя бы 35 вот хотя бы 35 начните с малого остальное втянетесь там уже финансовый план вам будет в помощь мы его скоро начнем составлять и вообще легко пойдет так а если на поиск дешевой э, цены времени не хватает ин, здесь выбор каждого то есть я не говорю что вам обязательно надо так делать э, пожалуйста вы можете потратиться но э, когда, вот знаете, знаешь этот инструмент, то уже понимаешь заранее, еще летом, что скоро зима, и надо бы детям шапки купить. И там э, уже осень, надо бы зимнюю обувь подобрать. Как-то заранее уже сам себе стимулируется автоматом. <как> так, копилочку подберем. Э, как раз у нас будет по урок по подбору депозита, так что обязательно проанализируем. А если я просто всегда э, едодилом пользуюсь и не знаю цен настоящих, просто покупаю в том магазине, где акция, было бы дороже, купила бы позже и заменила обычно. Настя, ну, здесь получается, что э, вот в... в мне кажется, здесь в данной ситуации, раз вы не знаете, то можно другую цену и не откладывать. То есть, если вы реально что-то знаете, да, то есть, я, ну, не знаю, значит, не сэкономила, не, не понимаю, да, насколько сэкономила. Но если очень хочется отложить, просто отложите дополнительно, и все. Это ж с, любой, с любых денег можно делать. Друзья мои, понятен инструмент? Ставьте в чате три. Угу. Так, да, распродажи для детей, покупаю одежду на следующий год, в итоге экономлю, но не откладываю. Но здесь, Ксения, видите, э, может, вы изначально выделяли бюджет на покупку одежды вот такой, вы в него уложились, тогда и откладывать нечего. А если вы понимаете, что вы выделяли на покупку одежды, там, не знаю, сколько детей, предположим, 10 тысяч рублей, а реально уложились в 7, тогда 3 тысячи можно и отложить. То есть вы фактически бы уже их потратили же, 3 тысячи, да, так сэкономили, и у вас на капитале денежка появилась. Уже уже приятно. И вот смотрите, создавая в фоновом режиме таким образом э, деньги, накапливая, вы незаметно для себя через какое-то определенное время э, становитесь вот мужчиной справа, а не слева, да, через 25 лет. Или же э, через 25 лет женский вариант, пожалуйста. Видно, что женщина в возрасте слева, но, ой, справа, но... Она ухоженная, видно, что у нее есть деньги для того, чтобы отдыхать спокойно и жить безбедно, да не считать копеечки у метро. В фоновом режиме, спокойно, не напрягаясь, каждый день откладывая по чуть-чуть или с каждого дохода 3 или 5%. Когда вы будете уже ценить каждые 100 рублей, вот появляются новые инструменты. Продажа хламаная авито. Кто пользуется авито, ставьте в чате Четверку. Кто нет, ставьте минус. Угу. Здесь вот прошу шубу там вопрос был, скажу, если вы готовы были с этими деньгами расстаться без скидки, тогда я бы отложила. А если вы изначально хотели скидку и не хотели задорого покупать, тогда я бы не стала себя и обманывать. Значит, я купила за ту цену, как хотела. Так, друзья мои, те, кто не пользуется, почему не пользуемся? Не умеем? А, я вам честно скажу, я на Авито делаю все. Мы кровати покупали на Авито детям. Ой, Михаил, не верю, что хлама нет. Давно в гардероб заглядывали? Давно? Давно на антресоли смотрели или там обувь старую перетрясали. Смотрите, вот сейчас начинаются фактически инструменты окупаемости вашего тренинга. Кураторы будут вас просить заполнять таблицу окупаемости. Я буду ее контролировать и спрашивать, а почему что-то не сделали. Пожалуйста, перетрясите ваши гардеробы. Посмотрите, составьте себе таблицу, сколько у меня там джинсиков, сколько брючков, сколько юбочек, платьишек и так далее. Обувь, посмотрите, сколько, какую носите, какую не носите. Выставите то, что не, не, не носится. Старые детские игрушки, даже поломанные, пакетом можно продать. Вот, э, не шучу, просто все сломанные игрушки в пакет кидаем, выставляем пакетом, и за 500 рублей э, с удовольствием у людей уходит, потому что... Не напасешься этих денег на детей. <с Мы с мужем и коляски покупали все на Авито, и у нас фактически вся одежда близнецам на Авито покупалась, потому что они растут очень быстро, дети, а покупать что-то все время в магазине, это накладно. <с> очень хороший инструмент, всем рекомендую. Для того, чтобы продавалось. Например, все говорят, не продается. Вылезаем на сайт и смотрим, сколько стоит такой же товар, в вашем регионе и делаем чуть дешевле на 10 процентов вы все равно его никуда не девали вы все равно считали что он не продается а здесь паршивые ссы и шерсти клок а у нас 100 рублей каждый зарабатывает даже и 100 рублей имеет значение представьте если вы там 300 рублей выручите это же красота поэтому обязательно используем этот инструмент идем дальше Возврат денег, которые вам должны. Если вам должны деньги, но их не возвращают, к... есть два варианта. Юридически Я приложу к этому уроку, попрошу Игоря прикрепить, расписку для возврата долгов. Если это родственник, который не возвращает, или друг, но у вас с ним более-менее нормальные отношения, и он подтверждает, да-да-да, я верну, да-да, я помню, то вы можете ему позвонить и сказать, слушай, я понимаю, что ты вернешь, ты помнишь, ты мне просто расписку напиши, чтобы я уже тебя не дергал, а то неудобно, постоянная там э, такая штука, что ты меня объясняешь, я тебе говорю, а так у нас хотя бы уже бумага будет зафиксирована, и все. Если нормальные отношения, то проблем не должно возникнуть. Предположим, сложные отношения. Чаще всего долги не возвращают, когда вы их не просите, то есть очень часто люди воспринимают, что а может сами забыли, может быть просто как-то вы, вы не просите, значит вам и не надо.